Всем привет! Вот у нас 1 сентября, дата с которой должен был стартовать проект Евидряджиня, по которому собирались выпускать мужчин из Украины за 200 тысяч гривен. Но в телеграм-канале главы комитета по финансам Данила Гетманцева появился интересный пост о том, что в кино не будет. Премьер отложил подписание постановления о проекте Евидряджиня. Но самое необычное в этом посте в том, что в нем есть интересные вопросы. Особенно откуда цифра зарплаты в размере 20 тысяч гривен? Где они увидели такую зарплату в Украине, да еще в условиях войны? Откуда сумма залогов 200 тысяч гривен за человека? Почему не 500 тысяч или 100 или 20 тысяч гривен? Почему в компании должно быть минимум 10 человек? Откуда цифра 10? Почему человека выпускает на предельно короткий срок в 7 дней, увеличивая риск его невозврата вовремя? Почему такая дискриминация? И почему в программе нет условий для реального обычного украинского человека? Да и другие вопросы тоже имеют интересный смысл. А как вы думаете, откуда разработчики этой программы брали такие цифры? И для кого именно они разрабатывали такую программу? Или может вы знаете ответы на те вопросы, которые вы видели в этом посте? Напишите пожалуйста ваше мнение в комментариях под этим видео по поводу этих вопросов. И давайте там пообщаемся на эту тему.